Господа, мои хорошие, всем привет! С вами Макс Репьев, рядом со мной из Никеев. Мы, значит, мчим в шаржу, Точнее, даже нельзя сказать, что мы мчим. Потому что мы стоим в пробке сегодня. Весь день какой-то пробочный. Дубай прям задыхается. Я не знаю, с чем это связано. Я сегодня к офису подъезжал, 400 метров, ехал час. Час, понимаете? И вот нам тоже в шарже ехать осталось 27 минут. Но мы, типа, уже как 27, наверное, едем. То есть плюс-минус, да. Слушай, время 6.16 понедельника. Это да, самый час, пиф, который можно было только выбрать. Мы только что просто с Искандером сидели, общались, и я ему говорю, что э, прикол в том, когда ты вот у нас просто в офисе четырехэтажная парковка, когда ты в понедельник приезжаешь, то я вот машину могу запарковать крайне только на четвертом этаже, то есть все этажи проезжаю, на четвертом, дай бог, место будет. В пятницу я могу встать на первом. Интересный момент, ну, пятидневка, да, вот у всех, ну, как бы все должны работать, а вот нифига. Ну, мы, значит, мчим в Шарджу. В Шарджу мы ездим в последнее время достаточно часто, потому что сколько мы продали квартир? 15 точно и после этого еще там по моему парочку 17 наверное Сколько-то там. Короче, у нас менеджеры ездят туда чаще, чем в офис, чтобы вы понимали. Мы туда ездим, может быть, раз в неделю, может быть, почаще, но тем не менее, как бы ездим. Вообще сама по себе Шарджа она прикольная. И прикольная она тем, что добираться, опять же, до нее с давно вот у нас офис находится бизнес-бэй столько же, сколько до Дубай-Марины. Как бы, а стоит она там в три, ну, в два раза дешевле. Я даже сказал, до поворота он Дубай-Марину, потому что если бы мы сейчас ехали на саму Дубай-Марину, если бы не дай бог там кто-то ну, да. жил, нам туда нужно было бы мы бы самой Марине час могли бы ехать. Но э, вообще, короче, да, в двух словах просто у нас на канале в последнее время прошаржу роликов больше, чем по любому другому проекту. На самом деле не случайно, потому что, ну, сейчас там так все совпало в одном комплексе. Отличная цена, отличные условия рассрочки, классный застройщик, классный проект у воды просто аналогов нет. И, ну, до тех пор, пока там будут хорошие условия, будет что продавать, наверное, мы часто будем про него говорить и будем много его продавать. Это не вечно, когда-то он кончится, поэтому если к недвижимости присматривайтесь вот я вам очень рекомендую к этому проекту присмотреться. Завтра у них стартует первая линия э, у воды прям здания такого более высокого уровня чем стандартный но, но я предлагаю тебе не спалерить да здесь потому что вот через пробку ребятам это точно не будет не непон... сразу зайдет да ну да мы поэтому мы сейчас да просто мы едем до макета сам по себе офис работает до 7 часов у нас прибытие в 645 я правда не знаю успеем мы или нет но тема это интереснее будет короче старт завтра показываем сегодня видос вы увидите тоже сегодня и у вас будет над чем подумать Стартует только один этаж, четвертый. Вот четвертый этаж. кристалл Residence Ту в билдинге стартует Артем. Здание Пушка, этаж. здание Пушка или нет? Здание, но ну, оно по-другому выглядит, никак. Ну да, ну как бы там. Короче, если, если бы себе покупал, попад... где бы взял? Ну в кристалле конечно. Оно прям на Марине. Вообще давно хочу сказать вам, что картинка вот всего Дубая, если вот так вот именно в целиком вы смотреть, смотрится красиво, да, там небоскребчики, стеклянные здания, но если здания рассматривать по отдельности, то большинство из них некрасивых, то есть вот просто представьте вот это здание, например, у вас одно бы в поле стояло, было бы оно красиво, нет, вот это, ну, как бы типа получше, вон те, ну, тоже такие страшненькие, поэтому... Как вот можно оценить здание, красивое оно или нет? Представьте, что оно стоит в поле, одно. И вот придете вы туда вообще, вот, как на алтарь, на алтарь. куда-то там, да, короче. Вот, так вот определяются, красивое или некрасивое здание. Ну, поверьте, Максима, у вас, конечно, может быть как-то по-другому, да, но я считаю, что я больше прав. Потому что я просто в недвижке как бы уже до 16-го года, на секундочку. Поэтому насмотренности у меня валом. Вот. Так что можете прислушиваться ко мне. Дальше как бы прикольнее. Мы продвигаемся сюда к мария Майленду. И, в принципе, все становится лучше. Но весь Дубай, вот он именно такой. То есть Skyline его кажется вот когда вот как ты говоришь? Многопиксельная картинка? Ну да. Да, она все сливается и как бы смотрится прикольно. А так вот если смотришь по отдельности, ну, тут просто грех кубок архитектуры не дать вот такому вот сооружению. Или вот такого Или вон фасады, видели какие то Но особенно напрягает, когда на зданиях пишут номера телефонов, конечно. В Сочи это делают баннеры. как бы это Продам квартиры. Да, а здесь вот кто-то, значит, на пол здания решил телефончик написать. Но есть красивое здание одно, и я сейчас вам его покажу, вот прям по щелчку пальца. Вот, смотрите, какой потрясающий дворец. Так вот, это Министерство финансов и промышленности. Чуть ли не самое главное здание, считайте, в Шарже. Супер эстетичное, супер красивое, оно еще и большое. Мы сейчас его вот так вот вокруг объедем. И вот рядом с ним как раз-таки и находится Мариам Майленд. То есть вот там. Вы едете к себе домой, да, через, через эстетику вы такой приезжаете. Да, у меня здесь купил в Мариамайленде друг из Сочи. И вот он когда приезжал, мы с ним ездили сюда. Мы едем по шарже он такой что-то засыпает, едет. Тут вот Подъезжаем к этому зданию, такой, о, а это что такое? Я говорю, ну вот это рядом с Мариамайлендом, министерство. Он такой, о, такой вес меня уже устраивает. Взбодрился да. сразу. Ну просто посмотрите, какие там колонны. А. Оно, конечно, немножко выделяется из всего формата того, что здесь представлено. Не обращайте внимания, что здесь вот там несколько свечек стоят и проплешины потому что ну, район активно застраивается, это нормально. И вот мы, в принципе, заехали с вами уже, ну, вот скажем, практически ко всем пляжам. Ребята здесь активно эксплуатируют гидроциклы. Неоднократно уже мы снимали видос на пляже. Вот он начинается. Там вот ребята газуют. Но картинка-то а? закат, море, ребята на гидроциклах, песчаные пляжи. И мы едем в проект, который стоит дешевле, чем на Марине, в три раза. Что, как, не благодать ли это, а? Ну, по цене юнджика, наверное, где -то. Ну, плюс-минус, да, это так. Ну, что за эстетику мы приехали, а? Так, ну, все, быстро придется сейчас сделать, да? Потому что... Но ну, мы, кстати, приехали, как Ровно, навигатор да? как... нам показал. 6.45 мы приехали, 6.45 он нам показывал, так что... Что за тяги такие бархатные у него, а? Короче, кайф Мариам Айленда в том, что это большой остров, типа Блю Уотерс с огромной песчаной пляжной линией, но при этом низкоэтажный, с широкими променадами здесь. И раз в 4 дешевле. Раза в 4 дешевле, чем Блю Уотерс. И условия рассрочки такие, что они нравятся всем. Потому что нужно 10% заплатить, 12, ладно, включая налог. 20% на всей стройке. И 70 процентов потом а проект вы сейчас увидите он реально крутой ну, сейчас... давай, раз уж ты об этом заговорил сейчас эту тему до да раскроем а, просто по предыдущему проекту вы немножко условия просрочки. это относилось к корпусу мест но по тому, о котором мы сегодня разговариваем условия снова такие то есть 10 20 70 но на, на меске теперь говорят... таких условий уже ну, нет на месте уже нет таких условий пойдем а, сначала вот туда и уже с вами все посмотрим. Вообще, мы, кстати, здесь, наверное, сейчас первое место занимаем по продажам а среди всех агентств недвижимости. Я yeah. почему-то думаю, что так. Кристал. Вот он. Кристал он. Residence. И нас интересует два. Вот эта вот часть. здания. Yeah. Короче, в чем кайф? Кайф в том, что тут все видно. Вы у воды. Это в Дубае называется Waterfront. Да, то есть первая линия к воде. Здесь купаться нельзя. Но купаться можно в 200 метрах от этого места, пляж мы мимо проезжали. Здесь у вас паркуются яхты. То есть это может быть не такие большие яхты, как скажем на Марине, но тоже вполне себе нормальные. И у вас здесь променад, Пробулась много коммерции. Зоне, да. То есть вы ходите, просто у вас там какие-то кафешки, магазинчики, вы гуляете, здесь лодки. В общем, все красиво, эстетично. Сами здания тоже поинтереснее, то есть вот эти здания, Crystal Residence, они выше уровнем, чем вот то, что внутри, ну где-то на один класс выше. Угу. Как по отделке, так и ну, ремонт снаружи внутри, а, плюс а, все плюшки, такие как спортзал, бассейн, с видом на вот эту вот воду, угу. на канал, но это основные отличие. Здесь вот есть макет, можем чуть подробнее показать на вот этом макете. Да. Это Crystal Residence, вот, в принципе, который более подробно. Опять же, это не какая-то свечка огромная. Не 80 этажей в ней. То есть это сколько тут? Ну, это же 12, наверное, да? Да, тут она переменная этажность, до да, 12, по-моему. Снизу там у вас парковочки, просто, вот, смотрите, кафешечки вот эти итальянские, красивые. Здесь у вас выход к яхтам. На самом деле, жить у воды прикольнее, чем жить у пляжа. Потому что ты вышел и у тебя эстетика создается, ты прогуливаешься. Поэтому на Дубай-Марине гуляет больше, чем по GBAR. Это факт. Вот. Да. И, и как бы там тоже никто не купается, но гуляет больше, да? В целом я думаю, что это будет главный такой точка притяжения в Шарже, то есть ну вот такого уровня больше проектов нет на собственном острове проектов нет в собственной Мариной паркадом проектов нет, поэтому мне кажется, что сюда люди в принципе будут просто стекаться Шарже, кто рядом живет, там вечером сходить куда-то в кафешку, а вы можете просто где-то заезжать спуститься вниз погулять, ну по-моему, как? Короче, цены? начинается вообще сейчас продается четвертый этаж цена начинается на one bedroom от 850 тысяч дирхам вы сейчас видите сколько это в рублях и two bedroom а кстати так one bedroom это 65 квадратных метров площади two bedroom это 93 квадратных метра и их стоимость начинается от миллиона 100, 000. по условиям расстройки еще раз повторюсь такие же как были на Меске раньше только 10 вы вносите сейчас 12 Включая налог. 10 плюс 2 DLD, что важно отметить, не 4 DLD, как обычно в Дубае. Это шар же, другой энорад. Здесь 2% DLD, нам дешевле. Да, 20% вы вносите за всю э, длительное строительство, и потом 70% вы уже оплачиваете на ключах. У вас никаких рисков совершенно, у вас никаких замороженных денег, ну, то есть совсем небольшая часть. Как ни посмотрели, условия реально классные. Они давали раньше на все такие условия, но из-за очень высокого спроса они сейчас отказались давать такие условия вот на последний проект МЕСК. До этого на Джавахера не давали, чтобы не было просто путаницы. Кто-то из вас обращался к нам, и мы сказали, условия поменялись, он отказался, например. Вот здесь снова условия восстановлены. Пока что... -нибудь... Пока что, да. Но ценник немножко выше, просто потому, что это иного уровня проект, и он стоит ближе к воде. Но, кстати, мы сейчас говорим, студии нет, да? То есть мы не называли стоимость студии, потому что их здесь нет, они не предусмотрены. Только однушки, двушки, потом еще будут трешки и четырехкомнатные. Если кому-то большие площади интересны, тоже можете обращаться. Их не будет в ближайшем релизе, но чуть позже будут. Ну и также хочется добавить, что, в принципе, вся стандартная инфраструктура, то есть это обязательно бассейн, Infinity, Infinity кстати, видите, да, видите вот? вот он, Infinity Pool с видом сюда на Марину, то есть у вас здесь тренажерные залы, у вас здесь все вот эти вот история с садами и так далее. Ну вот так вот искандер тут немножко перевернул. Ну да, тут в принципе плюс-минус, покажи, да. Вот, это вообще другое здание, по-моему. Нет, это тут. А, это тут да, все там. правильно. Да, вот. Особо как То как есть, бы. ну просто вот само по себе место очень приятное, у вас вот такие широкие променады с этой стороны, с другой стороны у вас точно такие же широкие променады вот здесь, видите, да? вот эти кафешки и вот эти вот яхты прозрачная вода ну а если мы говорим, чтобы до моря добраться я вернулся назад вот Crystal Residence а вот пляж а ту это вот это здание то есть тут добраться, вышел по променаду прошел и вот у тебя пляж что не за благодать, а? Кстати, еще из интересного в этом проекте вот если вот сюда пройти, здесь еще один такой вот променад, вот, а -а -а. вдоль, а, ну, большого канала, небольшого, может быть, но канала, да, и тоже будет ритейл, то есть просто такое место, где можно. Можем будет в принципе пройтись вот туда вот еще раз, там же есть у нас именно макет самого района и просто на этой части показать вам, как это все будет выглядеть. То есть мы сейчас говорим с вами про вот эти здания, они немножко отличаются здесь в принципе. То есть вот Марина, вот здание, и вот он пляж. И вот он сам по себе район. Вот такой. То есть просто обратите внимание, сколько здесь пляжной линии. Здесь, там, все вокруг. Ну и при этом до да, Бурж-Халифа добираться там супер недалеко. Если вы, например, там, как-то к Даунтауну привязаны, если он вообще вам нужен... Мы не будем сейчас снова вдаваться в детали, там какое-то подробное описание проекта давать, потому что много раз это делали. Сейчас в верхнем правом углу увидите ссылочку, это вот наш обзор. Мы ходили там по пляжной линии, мы ходили внутрь, показывали здания, дворы изнутри. Обязательно посмотрите, если проект в целом интересует. А вообще можете на самом деле не смотреть, просто оставить заявку, наш специалист с вами свяжется и подробно все расскажет. Старт завтра, я так думаю, что в течение, может быть, пары дней практически все будет раскуплено. Но двушки, может быть, еще будут продаваться. Однушки, я думаю, уйдут все там плюс-минус первый день. Но если вы думаете, что вы не успеете на этот старт, то не нужно также расстраиваться. То есть нужно просто связаться с нашими ребятами, сказать, что я хочу купить, потому что будут открываться следующие очереди. Но для того, чтобы их бронировать, деньги должны быть уже здесь. Позвоните, ребята вам расскажут, как это делать, как перевести сюда деньги, как это именно нужно сделать, чтобы они лежали уже здесь. И на момент старта они, по сути, происходят здесь ну примерно каждую неделю. Но просто две каждый недели, следующий да, момент, четыре, каждые две недели, да, а, каждый следующий стартует чуть-чуть дороже, но где-то там они могут быть и лучше. Например, вот сегодня у нас продается четвертый этаж, дальше может быть пятый, а может быть и второй откроется. Поэтому не факт, что если вы там что-то выжидаете, не факт, что это будет лучше. Но, тем не менее, если вы сейчас не успеваете что-то сделать, Позвоните ребятам, они вам расскажут, как сюда завести деньги, как сделать менеджер-чек, и уже потом просто на следующий старт вы будете точно готовы. Вот, проект мы очень любим, он нам очень нравится. Мы здесь очень много продали. А чтобы ребятам позвонить, вот, контакт под видео, там можете просто по WhatsApp поставить заявку или позвонить по этому номеру, вот, и с вами свяжутся. Ну, и, кстати, то, о чем сейчас Максим говорит, мы именно так и делали на... А на все место, остальные, давайте, да. То есть часто бывало так, что люди звонили, мы говорим, мужик, к сожалению, все продано, ну там за два дня в среднем был цикл, все практически продавалось здание или этаж, и мы регистрировали их уже на следующий этаж. Вот, будет в ближайшее время будет открываться, кстати, следующий, у нас там уже накопленное количество чеков клиентов, поэтому здесь так и надо работать. Да. Короче, господа, меньше слов, больше дела Ссылки внизу, проект вот, вы с ним познакомились, по окрестностям мы его провезли его, посмотрели, осталось только позвонить господа. Удачи вам, всех благ и Все пока. пока.